Друзья, мы возвращаемся с вами к нашей закономерности. Всем привет! В этом видео я проведу живую торговую сессию. А, что это за закономерность? Закономерность со скоплением. Я наконец-то дал ей название. А, периодически в этом видеоролике будут скрывать подсказки со всеми видео по этой закономерности, если вдруг кто их еще не смотрел. Итак, назвал я ее Ikigai Бокс. Бокс это по-английски коробка. Постоянно эту стратегию называли Коробка, Сережина коробка, коробка Сережи. В итоге я не стал заморачиваться и дал ей название коробка, то есть бокс. Итак, давайте искать эту закономерность. Но перед этим я, естественно, покажу вам выводы, чтобы не было вопросов. вложила депозит 100 долларов, вывел уже 40 долларов и на счету 144 доллара. Давайте приступать к торговле. Будем искать ситуации. Сейчас я на эту закономерность захожу ровно на 5 минут. Если вдруг кто не смотрел видео по этой закономерности, сейчас я буду все объяснять в режиме реального времени Ну давайте для начала найдем ситуацию Смотрите, валютная пара евро-британский фунт а, Вот просвечивается наша закономерность, давайте откроем быстренько часовой таймфрейм, посмотрим что у нас здесь а, Уровень хороший есть, чуть, -чуть пониже Давайте откроем 5 минут тайфрейм Посмотрим, что здесь Окей 30-минутный Давайте выделим уровень, который нам нужен Это у нас горизонтальная линия Вот Наш примерный уровень Он находится вот здесь вот. То есть для закономерности нам нужен сильный уровень От которого цена будет отскакивать Далее Сама эта закономерность смотрится на минутке. Смотрите, что нам нужно для закономерности. Это импульс первым делом, потом у нас происходит скопление перед уровнем, потом после этого скопления нам нужно дождаться импульса еще дальше, примерно такого же, как и первый, и зайти на коррекцию. Эта закономерность обозначает коррекцию от уровня практически 100%. Вопрос только во время экспирации – Коррекция в любом случае будет, но она может продлиться от 3 до 5 минут или больше, или даже меньше. Поэтому со временем экспирации нужно предугадать. По стандарту я выбираю время экспирации 5 минут. Сейчас я отрабатываю в своей торговле только эту закономерность, поскольку в свое время она принесла мне небольшую популярность на YouTube и давала одни плюсы. Я посчитал ее тогда скучной. То есть мне нужно было делать контент, нужно было разнообразивать э, видео на моем канале. И в итоге я ее забросил. Но сейчас решил, что лучше просто зарабатывать чисто по ней и особо не париться. И периодически делать какие-то обучающие видео по другим темам. В своей торговле буду использовать только эту закономерность. Итак, ждем импульса вниз до уровня, который я отметил. И заходим. А... Сколько нужно ждать? Никто не знает, ребят Может быть такое, что цена пойдет После этого скопления вверх В таком случае мы пропускаем эту ситуацию Смотрите Если у нас скопление находится вот здесь вот Импульс начался Примерно в этом месте Если цена доходит До этой отметки До этого уровня, с которого начался импульс То мы уже пропускаем эту ситуацию То есть закономерность отпадает После скопления нам нужен импульс Точно такой же, как и первый Постараюсь я максимально понятно вам объяснять, максимально легко, то есть вот первый импульс. Нам нужен практически такой же импульс по расстоянию. Вот уровень, с которого начался импульс, и примерно такое же расстояние нам нужно после выхода из копления. То есть все это на глаз можно определить легко. Ждем доход до уровня. Вот, происходит импульс. Сейчас главное не упустить момент. Заходим на повышение. По нашей закономерности. Как обычно, я делаю скриншоты. Отмечаю. Закономерность. Вот таким вот образом. Давайте немножко покрасивее нарисуем. И а, закономерность должна отработать примерно вот до сюда, то есть до половины скопления. Все как обычно. Это сохраняем. Теперь 5 минут тайфрейм. Здесь я делаю скриншотик. Я делаю скриншот 5-минутного, часового и минутного таймфрейма, чтобы потом искать закономерности дополнительные. И дополнительные условия для захода. И часовой таймфрейм. есть Посмотрите, тренд у нас идет общий на понижение. Уверенный тренд на понижение. Но эта закономерность означает коррекцию. Неважно какой тренд, коррекция в любом случае будет. В этом плюс этой закономерности. То есть, ребят, коррекция при импульсе, скоплении и еще одном импульсе в любом случае будет. Но вот только вопрос во времени экспирации. Сейчас в связи с тем, в связи с ситуацией в мире, время экспирации может немножко подкосить. Раньше я заходил примерно на 8 минут. Теперь... Коррекция может быть незначительная И сделочка может закрыться в минус Сейчас немножко сложнее Стало по ней торговать Вот смотрите, происходит еще один мощный импульс Что у нас по времени? 54 минуты То есть видите, неадекватные движения Присутствуют на рынке И это может немножко Усложнить задачу Усложнить закономерность Ждем, остается 3 минутки Ничего страшного По этой закономерности есть определенная статистика Причем очень хорошая я буду по этой закономерности отрабатывать. Дожидаемся конца сделочки. Смотрите, интересная ситуация. Цена немножко пронзила уровень поддержки. Образовалась огромная тень снизу. Вот снизу огромная тень и реакция от уровня. У нас сейчас стремится на повышение То есть видите, как бы сильно не пытались пробить этот уровень Коррекция в любом случае будет Вот за что я так люблю эту закономерность Итак, остается у нас 5 секунд. И сделочку у нас заходит в плюс. Делаем скриншотик. То есть закономерность, опять же, полностью себя отработала. Ребят, еще раз, кому непонятно, куча видео есть по этой закономерности, я ее кучу раз объяснял. Все видео будут в описании. Пожалуй, знаете, я сделаю отдельный плейлист с этой закономерностью, чтобы вы смогли посмотреть все видео. Вот, будем отрабатывать только эту закономерность. Итак, ищем ситуации Дальше. Смотрите, опять же, валютная пара британский фунт, швейцарский франк. То есть, смотрите, был у нас импульс слева, потом образовалось скопление, потом еще один импульс и коррекция. Опять же, эта закономерность отработала. Но мы заходили на другую валютную пару в это время. А, смотрите, валютная пара доллар, канадский доллар. Здесь кое-что вырисовывается, но это скорее похоже на флаг. Давайте посмотрим более большие таймфреймы. Сверху имеется у нас уровень хороший. Давайте его отметим. Примерно в этом месте. Итак, ждем касания с этим уровнем и заходим опять же на понижение. На коррекцию. Здесь возможно нужно выбрать время экспирации немножко поменьше. Ну, сейчас будем смотреть по ситуации. То есть, смотрите, опять же. Импульс, скопление и импульс до уровня. Ожидаем коррекцию. Вот у нас происходит импульс после скопления. Уровень здесь немножко объемный, поэтому можно зайти примерно вот здесь. Вот, смотрите, происходит затухание. Хотелось бы мне зайти вот в этом месте, но я буду ждать строго моего уровня. Это мои правила. Итак. А, цена подходит к нашему уровню. Происходит импульс, заходим на понижение, давайте отметим закономерность на скриншоте, вот у нас импульс, вот наше скопление, импульс до уровня и ожидаем коррекцию. А со времени экспирации скорее всего здесь будет немножко перебор. Мне кажется, здесь коррекция будет 2-3 минуты, а потом возможность она рванет на повышение. Но будем смотреть. Может быть я совершил здесь ошибку, это я не исключаю. Это у нас 5 минут. Скриншот. И часовой таймфрейм. Также скриншот. Переходим обратно на минутку. То есть, смотрите, как я определяю, где заходить. Еще раз. У нас здесь имеется, во-первых, сильный уровень. То есть, от него уже можно заходить по умолчанию. Плюс ко всему, расстояние от предыдущего локального уровня и вот расстояние после скопления, они должны, они должны быть равны при этой закономерности. Смотрите, вот расстояние до закономерности, до скопления, и вот расстояние после скопления. Они примерно равны и примерно на этом месте, где кончается расстояние, происходит у нас обратный импульс, то есть коррекция. Надеюсь, это понятно. Вот у нас, смотрите, 2 минуты коррекция произошла, и цена рванула вверх. Но еще пока не все потеряно. Еще у нас 3 минутки остается. Смотрите, цена пошла немножко повыше, до верхнего уровня. И происходит сильная реакция, коррекция от этого уровня Вот у нас сильный импульс происходит, остаются две минутки, ждем То есть опять же коррекция произошла Все сработало как надо Здесь только вопрос остается во времени экспирации Я уже сказал вначале, что я скорее всего подобрал его слишком большим Поэтому возможно здесь у нас ошибочка Итак, друзья, остается 15 секунд. Дожидаемся результата сделочки. Коррекция у нас шикарная происходит от уровня сопротивления. Вот, мощный импульс до половины скопления, ровно до потенциала. И сделочка у нас заходит в плюс. Делаю скриншот. И сохраняю. И давайте теперь найдем третью ситуацию, заключительную на сегодня. Если, конечно, она будет. Сейчас я пройдусь по валютным парам. Если закономерности нигде не будет, то мы с вами заканчиваем. Потому что и так два плюса, хороший результат. А смотрите, ребят, валютная пара евро, японская иена. Вот наша закономерность. Давайте отметим сразу же уровень, от которого мы будем заходить. Примерно вот в этом месте. Давайте я опять же отмечу наши факторы, которые помогли выявить закономерность. Импульс, скопление. Скопление и импульс до уровня мы ожидаем и заходим на коррекцию. Если импульса не будет, мы пропускаем ситуацию, естественно. Также а, смотрим расстояние от локального уровня. Импульс. И такое же расстояние после скопления должно быть. То есть этот уровень является нашей точкой входа. Уровень 118 400. Ждем импульса вверх. И заходим. Ребят, при работе с этой закономерностью главное терпение. Можно прождать импульса вверх очень долго. И его может еще и не случиться. Я буду ждать до последнего. Если будет импульс вниз, я пропускаю ситуацию. Если импульс вверх, то я захожу. Все логично. Но прождать можно и полчаса. Я буду ждать. Так что терпение в трейдинге очень-очень важно. Никуда не торопимся. Ждем хорошей точки входа. Смотрите, ребят, возможно сейчас произойдет импульс на повышение. Внимательно смотрим. Главное не упустить момент. Заходим на уровне 118-400. Никуда не торопимся. Итак, цена приближается к уровню. Готовлюсь заходить. И происходит у нас небольшой отскок. Окей, ждем дальше. Ребята, терпение. Главное терпение. Уровень 118 400 Дожидаемся импульса до этого уровня или выше. 390 меня не устраивает. Нужно ровно 400. Окей, заходим. На понижение. Отлично. Отмечаем закономерность. Скриншотом. Импульс. Скопление. Импульс. И ожидаем коррекцию. Сохранить. Пятиминутка. Делаем скриншот. Здесь. Сохранить. И часовой таймфрейм. Делаем также скриншотик здесь. Сохранить. Переходим на минутку. И ждем коррекции. Вот у нас происходит импульс от уровня, реакция от уровня, коррекция. Друзья, почему я ждал ровно уровня 118 400? Круглые числа на японской иене имеют очень большое значение. От них цена прямо так хорошо отскакивает. Поэтому я ждал ровно уровня 118-400 или выше. Смотрите, вот происходит просто мощнейший импульс от уровня 118-400. Очень-очень мощный импульс. А, только проблема в том, что потенциал движения цены при этой закономерности до половины скопления. То есть вот до сюда. Поэтому время экспирации а, в данный момент а, нужно подбирать всегда разные. Вот такого сильного импульса я совсем не ожидал, и поэтому цена может также быстро отскочить вверх, если потенциал на повышение сохраняется. Но судя по часовому тайфрейму, давайте его откроем, потенциал здесь явный на понижение, поскольку мы видим, что у нас присутствует нисходящий тренд, здесь есть сильный импульс вниз, здесь огромная тень на предыдущей свече и неуверенные свечи на повышение. То есть цену здесь явно толкают вниз А сейчас происходит просто коррекция вверх Потенциал здесь скорее на понижение Поэтому скорее всего Цена этот уровень пробить не сможет Давайте дожидаться А вот смотрите, ребят, я отходил а образовалось, образовалось движение до уровня И сразу же цена отскочила То есть здесь мы видим огромную тень Вот, если вам видно, движение до уровня и огромная тень Опять же уровень пробиться не смог Остается 28 секунд, дожидаемся. Ой, а вот теперь ситуация весьма опасненькая. Остается 10 секунд. Видите, цену толкают от этого уровня, то есть он очень сильный. И сделочка у нас заходит в плюс. Плюс. Закономерность коррекции полностью себя отработала Все, ребят На этом торговая сессия подходит к концу Сделали мы с вами три плюса Шикарная торговая сессия, шикарная закономерность Буду ей пользоваться теперь постоянно и зарабатывать А теперь, ребята, вот название для закономерности Кигайбокс, коробка Дал я наконец-то ей название Я ее сам нашел лично, эту закономерность сам заметил не знаю, существует ли она где-то еще или нет, но вот лично я для себя ее нашел и сам для себя ее назвал. Поэтому имейте в виду, если вдруг увидите. Возможно, эта закономерность как-то по-другому называется, кто-то там величайший трейдер ее нашли. Но ладно, я доволен своей небольшой победой. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр, обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Напишите в комментариях ваше мнение, ваши эмоции, ваши отзывы, вашу поддержку и так далее. Я буду этому очень рад. Давайте я на полный экран себя сделаю. Давненько вы меня не видели вблизи. Все. Все, друзья, всем желаю всего самого наилучшего. Всем желаю исполнения всех ваших мечтаний и целей. Всем профита. Пользуйтесь этой закономерностью. Она очень хорошо себя отрабатывает. И всем пока.